Здравствуйте! Добро пожаловать в мир вина. Хочу представить одно из лучших вин. Раисис Ресерва, урожая 2005 года. Вино из 100% винограда Темпрание. Вино выдерживалось 12 месяцев в бочке. И как минимум 12 месяцев в бутылке. Давайте насладимся этим вином. Цвет красный, интенсивный с оттенками черепичного и окры, тонов от выдержки в бочке. В букете доминируют тона выдержки в бочке из французского дуба, и смешиваясь с ароматами темпрания, создают своеобразный букет. Во вкусе очень богатое и полное с послевкусием, характерным выдержкой во французской бочке. Достаточно интересное сочетание. Рекомендуемая температура 16-18 градусов. Рекомендуем копченостям, разным тушеным блюдам и хамоном. Надеюсь, вам понравится.